Несколько дней приходилось ложиться очень поздно спать. Я понимаю, что режим нарушаю, но ничего сделать не могу. Поэтому утром стою, делаю упражнение «Небо качает дерево» и чувствую себя замечательно. В обед опять накрывает, потому что режим нарушила. Делаю упражнение для снятия раздражительности, для снятия напряжения. И опять человек готов к работе, дальше иду.